Задумывались ли вы о том, что означает знак бесконечности и откуда же он взялся? После просмотра этого видео вы узнаете ответы на все вопросы. Всем нам знак бесконечности известен еще со школьной скамьи, который выглядит как перевернутая цифра 8. Он применялся еще в древнегреческий период и применяется до сих пор во многих дисциплинах – в математике, физике, логике, философии и многих других. Он означает бесконечность и безмерность предметов, величин и явлений, в которых нет рамок и границ. Считают, что первоначальной почвой для создания данного символа послужила буква греческого алфавита Омега или же римское число 1000, которое означало много и в письменном виде было очень похоже на современный знак бесконечности. Массовое использование данного символа измерения величины началось с 1655 года, после того, как его в своих измерениях начертил математик Джон Уоллис. Но у этого символа есть не только математическое значение. Знак бесконечности по своей природе это перевернутая восьмерка, а цифра восемь у многих народов имеет мистическое значение. Так в Иерусалиме число 8 считается числом Господа. Для греческого философа, мистика и математика Пифагора этот знак символизировал стабильность и гармонию. А вот в Китае это символ удачи. Ко всему этому многие мыслители считают, что у знака бесконечности есть магические свойства одного из древнейших символов Уробороса, свернувшийся в кольцо змей, который кусает себя за хвост. Трактуют его как репрезентацию вечности и бесконечности, как цикличность природы жизни, чередование созидания и разрушения, жизни и смерти, постоянного перерождения и гибели. Поэтому китайцы очень часто символ бесконечности сравнивают с древнейшим символом гармонии во всей вселенной инь и янь. Ведь оба символа показывают своеобразную цикличность и бесконечность. В наше время философы и математики активно используют знак бесконечности в своих работах и продолжают изучать корни происхождения этого символа. Подписался на канал и умнее сразу стал!